Бисмилля Альхамду Лиляхи рублямин Вассалату васламу алла аш-рафилян бияи вальмурсалин аля набина Мухаммад Слаллаху алейхи алайс хаби аджмаин на этом уроке мы с вами изучим частицу аль. Аль. Что же такое аль? Итак, Бисмилля. Но для начала мы должны опять пройти Калиматуль-Джадида. Аль-Калимат уль Новые слова. Аль-Калимату аль-Джадида. Толибун, толибун студент, харфун буква, максурун поломанный или сломанный, мафтухун открытый. Толибун студент, харфун буква, максурун поломанный, мафтухун открытый. Талибун – это студент. Все, все знают это. Талиб. Талибуль علм». Харфун – это буква. Харф. Харф. Максур. Корень у него – кясаро. Кясаро. Кясаро – кясар. Ломать. Кясар. Максур – значит сломанный. Мафтух. Здесь уже три буквы основные. Фатаха. Мафтух. От слова «фатиха», открывающая книгу. Мифтах – ключ. Мафтох – значит открытый. Открытая дверь или открытый фломастер. Мафтох. Талибун харфун максурун мафтох. Талибун харфун максурун мафтох. Вот так и запоминайте вот эти слова. Сегодня урок у нас 4 слова. Вы должны запомнить раз и навсегда. Но вернемся к нашей Аль. Аль. Что такое аль? Это харф. Харф. Харфу таарифи. Харф – буква. Харф тарифи То есть, это определительное. Тариф – определение дает. Дает какое-то определение какому-то слову. Оно его определяет. То есть, я, например, говорю с вами. Дом. Вот этот дом, который мы сейчас видим, в нем живет... Аммунур, например, да? И в нем живу я. Вот так я говорю. И я вам уже этот дом, про этот дом рассказываю, рассказываю, рассказываю. То есть, чем больше я вам рассказываю, тем больше он становится уже известным. Ага, это дом Аммунура, да? И когда я говорю Аль-Байту, то есть, вот эта частица Аль, она дает уже определение. Она говорит, что... Значит, здесь мы сейчас разговариваем с вами про дом, который уже известен. Известный дом. Дом, например, Аммунура. Но давайте сейчас поподробней и с другой стороны попробую вам еще объяснить. Значит, Аль оно определяет какое-то слово, ставит его в определенное состояние. Например, у нас два дома. Я могу сказать Байтун это какой-то неопределенный дом. Неопределенный дом. Байтун какой-то дом. Не знаю, чей дом, какой дом. Но когда я ставлю впереди Аль, это означает, что я говорю о каком-то уже определенном конкретном доме. Аль-Байту. Вот этот дом. Я все, его определяю. Вот этот. Я имею в виду вот этот дом. Аль-байту. А когда я скажу просто байтун, дом как дом, как чей-то дом, не знаю. Какой-то дом, не знаю. Но когда я говорю аль-байту, уже все. Здесь уже наступает конкретизация, конкретика. Все, конкретно мы уже понимаем, про какой дом идет речь. И это так с любым словом. Не только про дом. Например, был калям, карандаш или ручка. Но когда я скажу аль калям, уже значит конкретно какая-то ручка. Давайте посмотрим дальше. Калямун, например. Вот калям. Калям, то есть какой-то карандаш. Калямун. Просто я скажу калям, карандаш. Здесь у нас на рисунке три карандаша. Три карандаша. Да, три пера для рисования. Один в баночке с желтой краской, другой на доске лежит, а третий перед нами. И вот я когда говорю «Аль-Калям», значит, я какой-то конкретизирую «Калям». Значит, я говорю про какой-то определенный уже «Аль-Калям». Если бы я сказал «Калям», вы бы сказали «Какой-то неопределенный, какой-то неизвестный «Калям». Неизвестный карандаш, неизвестное перо, неизвестная ручка. Но когда я говорю Аль-Калям, это означает, что Вот он! Вот. Я, например, беру в руки и говорю Гадаль Калам, Гадаль Калам, вот этот аль-калам, вот этот карандаш или вот это перо, я им буду сегодня писать. Мама спрашивает, например, где твой аль-калам? И он достает свою ручку. И говорит, гада гуаль гуал-калам». «Гада аль-калам». Понятно, да? То есть ты уже «аль» говоришь. Вот он, «аль-калам». Вот этот конкретный карандаш. То же самое можно с книгой. Книга какая-то неопределенная. Вон там на полке у нас лежат две книги. Зеленый китап, красный китап. А передо мной стоит китап Зеленый, большой перед нами стоит. И я говорю, вот этот «аль-китаб». «Аль». Я уже его конкретизирую, я его уже выделяю, вот, вот эту книгу, вот этот Аль-Китаб, выделяю от всех других книг. Понятно, да? Значит, Аль у нас для конкретизации, для определения Китабун, Аль-Китабу. Смотрите, Китабун, Аль-Китабу. Джамаль. Верблюд, какой-то верблюд. Аль-Джамалю. Вот этот верблюд, конкретный, определенный верблюд, про которого я сейчас говорю, аль джамалю, аль заходит. И есть здесь правило, здесь есть правило, вы обратили внимание, что если я говорю джамалюн, он заканчивается на танвин дамму, так ведь? Джамалюн на танвин дамму, но когда впереди я ставлю аль, то танвин уходит. Получается Аль-Джамалю. Неправильно будет сказать Аль-Джамалюн. Понятно, да? Или неправильно будет говорить Джамалю. Если Алиф-Лям есть, то Танвин уйдет. Танвин уходит. йох от Танвину убирается. Айнда-Духули Аль. Когда приходит Аль, Танвин все исчезает. йох Ёхзафут танвину, айнда духули аль. Понятно, да? Ёхзафут танвину, айнда духули аль. Смотрите, пример, еще раз. Китабун, аль китабу. Джамалюн, аль джамалю. Китабун, аль китабу. Джамалюн, аль джамалю. Неправильно будет сказать китабу. И все китабу китабу и ничего не присоединяется и ничего дальше нету это уже неправильное слово будет или аль китабун неправильно тоже будет вот эти вещи вы должны понимать что если алиф лям пришел то танвин убегает джамалюн аль-джамалю китабун аль-китабу калямун аль Каламу байтун аль-байту Бейтун аль-байту. Каламун аль-каламу. Бейтун аль-байту. Значит, у нас танвины китабун, джамалун, каламун, Бейтун, Они исчезают, если мы присоединим к этим словам аль. Аль, если придет, то танвины уйдут и будут только даммы стоять там же. Китабу аль-китабу. Аль-китабу аль-джамалю аль-каламу. Но я думаю, всем все понятно. Давайте еще попрактикуемся сейчас. Например, здесь Мун. Здесь уже будет Ан-наджму. Мы видим, что на конце у нас танвина уже нету, если Алиф лям пришел. Понятно. Ди. Кун. Дикун. А дику. Смотрите. А дику. Получается, а дику. Дикун, а дику. Талибун. дик то у нас, мы сказали, это петух. Или какой-то конкретный петух. Талибун. А талибун. Студент? Какой-то неизвестный студент. А когда от талибу? Известный студент. Какой-то петух знаменитый или какой-то известный студент? Дикун от дику талибун от талибу Так, дальше. Аль-каляму, каляму, аль -каляму Максу рун Максурун, новое слово мы с вами проходили, максурун, когда мы в начале урока аль-калимат уль договорили. говорили, максурун. От слова КСАРА ломать. Поломанный. АЛЬКАЛЯМУ МАКСУРУН Карандаш или перо или ручка поломанный. Поломанная. МАКСУРУН Карандаш поломанный. МАКСУРУН АЛЬКАЛЯМУ МАКСУРУН АССАРИРУ МАКСУРУН АЛЬБАБУ дверь МАКСУРУН Сломанная дверь. Альбайту, дом, максурун. Понятно, да? Везде говорят «Максур, максур сломанный». Альмифтах, ключ, максурун. Аль-наджму – максурун. Аль-мактабу – максурун. Аль-курсию – максурун. Аль-курсию – максурун. Дальше. Аль-каламу халаму максурун. Аль-бабу – мафтухун. Мафтухун. Мафтухун от слова фатаха открывать. Альбабу Мафтухун значит, дверь открытая. Дверь открытая. Альбабу мафтухун, алькаламу максурун, альбабу мафтухун. Итак, мы с вами прошли. Интересное правило. Если алифлям приходит, то танвин уходит. Также алифлям для Определение какого-то слова. Также мы с вами прошли несколько новых слов: как Максурун, Мафтухун, Харфун, Буква, Толибун, студент. Мы с вами это прошли. На этом уроке Ашхаду Илля Анта,